Согласно данным НАСА, астероид 4660 на «Нореус» летит к Земле и приблизится к ней 11 декабря. Размер небесного тела составляет 330 метров. Для сравнения, высота Эйфелевой башни в Париже достигает 300 метров. Американское космическое агентство классифицировало астроид как потенциально опасный. Приблизится на такое расстояние, что оно превышает приблизительно в 10 раз наше расстояние. Астероидами называют относительно небольшие небесные тела Солнечной системы, вращающиеся вокруг Солнца. Они значительно уступают по массе и размерам планетам, имеют неправильную форму и не имеют атмосферы. Большинство известных на данный момент сосредоточено в пределах пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера. километров более Земле по словам астрофизиков даже падение объекта диаметром до 30 метров способно причинить серьезный ущерб планете елизавета никитина универньюз